Наша компания занимается базовым внедрением ama для отделов продаж с последующим обучением. У вас теперь не будет забытых клиентов, ama всегда напомнит о звонках и обязательствах. С ее помощью вся информация о клиенте будет в одном месте. Контакты, телефонные переговоры, общение по почте, комментарии, индивидуальные предложения. Одно нажатие на кнопку, и мы общаемся по телефону прямо из карточки клиента. Тут же сохраняется запись и ставится напоминание. В АМСРМ писать и получать письмо на почту или в мессенджер можно в два клика, прямо из карточки клиента, здесь же сохраняется вся история общения. Чтобы ничего не упустить, в системе легко анализировать информацию от первого звонка до совершения продажи. Это особенно важно тем, у кого длинный цикл сделки. Вам, Ассирэм, легко наблюдать, на какой стадии находятся сейчас клиенты, прогнозировать прибыль. Работа менеджеров станет намного эффективнее. Главный плюс данной системы – это простой функционал, в котором может разобраться каждый. Самое интересное, что работая с нами, после внедрения мы запишем обучающий видеоролик для ваших менеджеров, как пользоваться AmoCRM. Обучающий видеоролик будет сделан конкретно под вашу компанию с вашей воронкой продаж. Для того, чтобы обсудить стоимость внедрения AmoCRM, позвоните или напишите нам. Анимационные ролики Line and Space